Да, да, yes, <laughs> Блин, интересно. Ты с нашей играл, нет? Нет. А, сегодня не играют. С нашей? Да. Бутся, Алмаз. 7 часов. На 36 а новый, новый ботинок. Нормально Сейчас, подожди, снимут пить. пить, когда будем а? Все, играю, о! Бей! О! Все, Дезертир! Боже, боже! О, о, о, смотри! Да, да, да, Купил домой на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 Смотри, смотри, смотри. Смотри, А, то! назад, бью! Там будет да. вообще-то фролов еще открыт. Да, фролов давай с ним. Там слишком культурно. Ну, бля, там Ну, бля, там стоят. Ну, бля, о, зачем ты опишешь, что карман? Вообще